Итак, добрый день, мы сегодня с вами строим базовые вентканалы для нашего домика. Почему именно базовые? Потому что систему вентиляции на самом деле нужно проделывать отдельно. Мы сейчас с вами учимся, просто необходимо, если построить базовый вентканал для нашего дома. На примере мы с вами будем выполнять построение вент-канала для ванны, кухни и санузла. Вспоминаю свой проект домика, у меня... Располагается, получается, ванна на втором этаже, кухня-гостиная на первом и санузел тоже на первом этаже. Все вроде бы предельно просто. Как строится у нас вентканал? Во-первых, что необходимо знать? Для нашего помещения на первом этаже вентканал начинается строиться с плана второго этажа. То есть, по факту, если у вас на первом этаже, вот в нашем домике располагается какое-либо помещение, которому необходим вентканал, его моделирование начинается с плана второго этажа. Если у вас дом мансардный, с мансардной крышей, вентканал для помещений второго этажа начинается с плана второго этажа. Если дом двухэтажный, с чердаком, вам необходимо обустроить канал для помещений второго этажа. Здание всего двухэтажное, выше только чердак. Проектирование вентканала начинается с чердачного помещения. И уже дальше. Мы будем устраивать самоточные вентканалы для основных трех помещений. Итак, приступаем. В первую очередь, что нам с вами необходимо, я помню, что у меня помещение да, основное еще. Нельзя строить два объединенных вентканала, то есть по одной трубе нельзя, чтобы у нас воздух выходил из ванны, либо санузла с кухней. Объединять санузел и ванну можно в один вентканал, но вот кухню и санузел объединять нам нельзя. Итак, смотрю по плану. У нас с вами на первом этаже располагается санузел. И кухня, гостиная. Размер здесь удалю, он пока не нужен. На втором этаже располагается у меня ванна в этой части здания. Итак, что я делаю? Для помещения моего второго этажа, о, для помещения первого этажа, я начинаю строить вент-каналы с плана первого моего этажа. И буду проверять соответствующую привязку. Как начинается у нас с вами построение? Мы переходим во вкладку архитектура, стена архитектурная. Стену, какую мы с вами выбираем по материалу, у нас с вами, так как материал самого вент неизвестен, он необычно сборный, стыкуется стык в стык, мы с вами будем использовать просто материал чистый, без штриховки, без текстуры. Какой он будет, в дальнейшем уже можно, какой купите, либо который будет у вас по желанию заказчика. Материалы для вент-канала, в отличие от трубопроводов, тех же самых для каминов, очень разнообразные. Поэтому здесь проблем никаких у вас не возникнет. Что мы с вами делаем? В первую очередь заходим в «Изменить тип» любой стенки, с которой вы работаете, нам без разницы. Создаем новую стенку через вкладку «Копировать» и задаем ей название. «Вент-канал». Вент канал. Окей. Захожу в структуру своей стены. Ставлю в первую очередь толщину моего основного материала. 80 мм. Дальше. Захожу в материал нашего вент канала. Захожу в материал моего вент канала. Сейчас он у меня прогрузится. Я могу использовать любой материал на данный момент. И по названию... И по фактуре, которые вам понравятся. Лучше всего задействовать те материалы, у которых присутствует вот такой серый кружок пустотельный. Потому что этот материал без текстуры. То есть, ну, по факту он до конца у нас с вами не настроен. Я выберу любой, который мне подойдет. Пускай будет вот стена по умолчанию. Вы можете использовать любой. Основное, что необходимо проверить, это в первую очередь штриховка задний передний план у вас нигде штриховок нет. Напоминаю, как сделать так, чтобы у нас было без образца разреза по штриховке. На любую штриховку нажать левой клавишей мыши по самой картинке. В различных версиях они могут отличаться. Но если либо есть функция без образца в выборе штриховок, либо она располагается в левом нижнем углу. Обычно там, где у меня сейчас изменить образец заливки. Там есть функция просто без образца. В более ранних версиях она именно так была. А в 20-й версии, в которой я работаю, у меня сразу же есть возможность выбора в самих штриховках функция без образца. Итак, либо в штриховках без образца, либо в правом прошу в левом нижнем углу у меня есть возможность нажать галочку без образца. То есть, чтобы у нас не было штриховки. Соглашаюсь выполняем данное действие. Окей. Okay, Окей. Okay. Дальше что мне необходимо проверить? Привязка. Я нахожусь на плане второго этажа, я по высоте делаю вент неприсоединенным по умолчанию. Мне он не нужно, чтобы присоединялся, потому что мы его с вами еще будем учиться подрезать. А конкретно? Ставлю пока высоту 12 метров, так как у нас с вами 12 тысяч. 12 тысяч 12 метров. Так как мы с вами не знаем еще высоту нашего домика, лучше его сначала сделать большим, а потом уже с ним будем разбираться в отдельности. Привязка, не сейчас без разницы, которую вы можете выбрать внутренняя, наружная поверхность, чистовая, либо осевая линия, главное сделать контур основной нашего вентканала. Я оставлю чистовая поверхность наружная. Дальше что я делаю? Линейным построением, рядышком со своим домиком, моделирую свой вентканал канал 300 на 400 мм. Чтобы 400 мм получилась его толщина, при необходимости, чтобы я мог его встраивать в стену. Вспоминаю, я стена использовала из газобетона стандартного, они 400 мм. Соответственно, ширина моего винт-канала будет 400 мм. И начинаю вбивать. Поставил первую точку зависимости. Еще раз проделаю ту же самую функцию. Стена архитектурная. В пустом месте нажимаю один раз левой клавишей мыши. Вот и начинает строиться моя стеночка. Тяну ее вертикально вверх на высоту 300 мм. Enter. Дальше при чистовой поверхности привязки. Тяну ее в правую часть 400. Тяну вниз также 300 миллиметров И замыкаю. Проверяю линейкой на всякий случай, правильно ли я измерил. 300 и 400 миллиметров. Это стандартный габарит вентканала. Можете сделать его больше, Особенно те, кто делает вентканал для своего домика и для собственного развития. Я построил первый вентканал. Как он у нас с вами встраивается в наш объект? В первую очередь, я выделяю все элементы своего вент-канала. Также на плане этажа, никуда не переходя. По камне безразлично. И воспользуюсь функцией создать сборку. Три квадратика. Ближе к центру нашего экрана функция создать сборку нашего вент-канала. Создать сборку. Называю тип имя типа вент-канал. Вент-канал. Соглашаюсь с выполнением данного действия. По факту сейчас я их объединил в замкнутый контур, вот, и а теперь могу их двигать все вместе и при помощи функции перенести из зажатой левой клавиши мыши. Советую все элементы при построении, когда вы, я просто у своих студентов это уже заметил, кто двигает стенки просто зажатой левой клавишей мыши, вы точно попасть не можете. В итоге, когда я приближаю при проверке ваших проектов, оказывается то, что стенка лежит не на нашей оси. То есть вот этот маркер у нас с вами смещен. Итак, вот мой вент-канал. На плане второго этажа я его строил для помещений первого этажа. Напоминаю о том, что для помещений, располагающихся на первом этаже, я строю вент-канал на втором. Для помещений второго этажа, если мансарда, начинаю его строительство со второго этажа. Если у вас чердак, здание двухэтажное, то с плана вашего чердака. Итак, я воспользуюсь функцией «Перенести». И пристыкую его сначала для моей кухни, которая располагается снизу, в уголочек своей стены. Или я мог встроить его на самом деле в стену, пока я этим заниматься не буду. Я его замоделировал. Дальше что? Вот он у меня выступает из моего объекта. Что я делаю далее? В первую очередь, мне нужно подрезать мой вент-канал, чтобы он выполнял полностью свои функции. А у нас есть три градации для подрезки винт каналов Они нормативные. В первую очередь, вот эта часть к нашей крыши, где сходится в основном самая высокая часть нашей крыши, называется коньком нашей крыши. И высота нашего вентканала канала напрямую зависит от конька нашей крыши. Если он располагается на расстоянии до полутора метров от нашей крыши, то мы его от конька крыши, мы его должны поднять на 500 миллиметров выше конька нашей крыши. Если он располагается на расстоянии картинку увиду, Если он располагается на расстоянии от полутора до трех метров от конька нашей крыши, он идет вровень по высоте с коньком нашей крыши. Если он у нас с вами располагается на отметке свыше 3 метров. Мы его подрезаем под углом в 10 градусов. А теперь давайте проделаем соответствующую операцию. Нам с вами необходимо определить расстояние до нашего вент-канала. И все три способа я рассмотрю. Потом буду уже прорезать отверстие для нашего вент-канала в перекрытиях. И в крыше соответственно. Что я проделаю теперь? Я выберу необходимый мне фасад. В диспетчере проектов два раза нажимаю левые клавиши мыши по нашим фасадам. и Подбираю тот, с которого я вижу и конек крыши, и свой вент-канал. Мне подойдет в данном случае для двухскатной крыши и северный, и южный фасад. Что я проделаю далее? Ну, во-первых, воспользуюсь линейкой. Есть два возможных метода. При измерении угла при помощи линиями модели и при помощи линейки. Посложнее линейкой, проще и подольше линиями модели. Проделаю их оба и покажу. Воспользуюсь линейкой, поставлю первую точку на коньке своего вентканала, нажимаю левой клавишей мыши. Откладываю под углом 170 градусов. В данном случае они будут 170. Расстояние до моего вентканала. Сразу же нажимаю в получившиеся базовые точки еще раз левую клавишу мыши. И измеряю расстояние снизу. В данном случае это 4,42. Сейчас еще раз перепроверю, чтобы по правильным углом было. 4,42. Вот оно, получилось расстояние. 4,42. Запишу для себя. Чтобы потом проверить. 4,42. В дальнейшем я редактирую сборку своего вентканала. Это подсвечиваю вентканал сверху, функция редактирует сборку. И теперь выделяю свой вентканал и, соответственно, ставлю у него показатель не не присоединенный, а в данном случае он у меня от второго этажа на высоту 12 метров вверх идет. Я измерил уже расстояние от конька моей крыши, и мне необходимо здесь поставить 4,42. Проверяю еще раз линейкой. Под углом плюс-минус там 10 градусов и сколько-то минут, мне уже пока без разницы. Этого достаточно, чтобы он хотя бы максимально приближенно был к 170. Как сделать более точно? Откатываюсь назад, Ctrl-Z. У нас во вкладке «Архитектура» есть функция построения линии модели. Появляется после нажатия, вот я нажимаю функцию построения линии модели, постро... появляется возможность сначала выбрать плоскость, относительно которой мы с вами моделируем. Я оставляю галочку на функцию «Выбрать плоскость», нажимаю «Ок». И нажимаю на стенку, на которую я смотрю, получается вот с торца на свой объект. Ставлю точку базовую на коньке. Откладываю прямую линию, ставлю еще одну точку и под углом тоже 170 градусов откладываю. От нее просто удобнее измерять. Теперь от получившегося значения могу спокойно линейкой измерить расстояние. Возможно сейчас оно будет немного отличаться. И смотрю, чтобы у меня был ровно 90 градусов. 4,40. У меня было 4,42. Ничего страшного в этом нет. 4,40. Снова редактировать сборку. Выделяю зажатой левой клавишей мыши все стены вент-канала и ставлю высоту 4,40. Я вижу то, что по линии детализации я попал в угол 10 градусов. И нажимаю зеленую галочку, соглашаюсь с редактированием нашей сборки. Таким образом, линии детализации не забудьте удалить, иначе они в трехмерном виде у вас тоже останутся. Поэтому подсвечиваем их и удаляем. Так у нас строится вент-канал для одного помещения. В данном случае это для кухни, которая располагается на плане первого этажа. Она доходит до моего, соответственно, плана второго этажа. Что я делаю теперь? Ну, во-первых, Редактировать сборку моего вент-канала. Проделаю все остальные моменты. Выделяю вент-канал. Снова ставлю 12 метров. Вот он снова вернулся к первоначальному нашему габариту. Я передвину вент-канал. На расстояние до полутора метров. Это просто произвольно. Это уже не для самого объекта. Я просто его передвинул. Здесь измерю ориентировочно. Да, должен попасть. Смотрю с моего фасада, южного либо западного, без разницы, измеряю расстояние линейкой. Я вижу то, что у меня от моего винт до конька крыши расстояние до 3 метров, от полутора до 3. Соответственно, он должен идти вровень с моим коньком. Что я должен сделать? Измерить расстояние от конька до Уровня, в данном случае второго, потому что я вентканал канал строю с второго моего этажа. Со второго этажа. Получается 4674. Нажимаю на вентканал, канал редактирую сборку, выделяю вент-канал, ставлю 4674, насколько я помню. Проверяю визуально, на прямой ли линии они находятся или нет. Да, там погрешность 1-2 мм, ничего страшного в этом нет. Соглашаюсь с выполнением данного действия. Таким образом, у меня получился вентканал вровень с моим вентканалом. Ой, с моим коньком крыши. Далее что я сделаю? Приближу вентканал к... на расстояние до полутора метров. По факту он сейчас мешает открыться даже дверь. Я, ему, я помню это. Снова перехожу на фасад. И что мне необходимо сделать? На любой фасад, который мне подходит, это северный или южный, напоминаю, мне подходит и северный, и южный. Ну, в моем случае подходит северный, и южный, важно, но может быть другой. Что я делаю теперь? Мне необходимо вент-канал поднять на 500 мм 500 относительно моего конька крыши. Что мне необходимо сделать? Это измерить расстояние, ну, во-первых, до моего вент-канала, я вижу то, что он попадает в промежуток до полутора метров. Измеряю расстояние от конька крыши по прямой под 90 градусов до отметки моего пола 4,674 и прибавляю к нему 500 миллиметров. А конкретно? 4,674, плюс 500, 5,174, скопирую это значение, Ctrl-C, нажимаю на свой вент-канал, будь он у вас там 12 метров до сих пор, редактирую сборку, выделяю все стенки зажатой левой клавишей мыши, все стены моего вент-канала, и ставлю получившееся значение 5 5,174. Соглашаюсь с выполнением данного действия. Окей. Okay. Таким образом у нас с вами выбирается высота нашего вентканала. Стандартного базового. Напоминаю, по факту вентиляция проецируется немного по-другому. Это стандартные вентканалы, которые необходимы для основных помещений. Это ванна, санузел и кухня. Что я делаю теперь? Мы с вами прорежем необходимые вент-каналы, как они должны выглядеть и в плане кровли, и в плане нашего перекрытия. В перекрытии тоже должны быть дырки для нашей системы вентиляции. А конкретно я сейчас для начала восстановлю исходный вид моего вент-канала, пристыкую его снова к стенке. Пристыкую его к стене, вот таким вот образом, и восстановлю его высоту. Ту, которую мы с вами уже определили. А это 4, 4. Вот таким вот образом. Что я проделаю сначала? Нажимаю на свою крышу, функция «Редактировать проекцию моей крыши». Перехожу на план моего этажа, в данном случае второго, и рисую контур своего вент Прямо в редактировании эскиза моей крыши. Еще раз, что я проделал? Откажусь от изменений. Выделил крышу, нажал редактировать проекцию. Дальше, перехожу двойным нажатием левой клавиши мыши по плану необходимого этажа. В панели рисования выбираю прямоугольник. Сразу же, либо потом в дальнейшем могу. У меня появляется галочка формирования уклона». Мне она не нужна. Вы можете ее нажать сейчас, а можете нажать, когда уже построили. По контуру нашего вент-канала. Просто прямоугольничек. Выделяю данные линии и отключу здесь формирование уклона. Она находится либо в панели свойств, либо под лентой. зависимости от версии нашего программного комплекса. Соглашусь с выполнением данного действия. Смотрю, как у меня выглядит мой вентканал. Вот он у меня. Сейчас скрою его. Через временное скрытие изоляции. Прорезалась дырка для моего вентканала. Это в крыше. Теперь как она делается в перекрытии. Для этого мне с вами необходимо найти сначала то перекрытие, с которым я буду работать. А конкретно я выделю элементы плана второго этажа, воспользуясь временным скрытием изоляции. Скрыть элемент. На самом деле можно было поступить еще быстрее. Выделить необходимые элементы, в данном случае фундамент, и изолировать категорию. Чтобы у меня остались чисто стены перекрытия. Нажать на моего перекрытие, редактировать границу. И восстановить исходный вид. Я все равно останусь в редактировании эскиза своего перекрытия. Перехожу на план моего второго этажа. И в перекрытии, мы с вами должны обязательно учитывать, чтобы вентканал не провалился вниз, прорезка нашего винт канала осуществляется по внутренней его грани. А конкретно этот прямоугольник будет лежать по внутренней грани нашего винт канала чтобы чисто сделать дырку для воздуха, а сам вентканал чтобы остался опираться на наши стены. Соглашусь с выполнением данного действия. Снова присоединить, не присоединять наши стены. И теперь посмотрю. Скрою элементы основные, которые мне не нужны. В данном случае стены мне пускай будут не нужны. Стены. Скрыть элемент. И изолирую выбранные элементы Вент канал, перекрытие и фундамент. Изолировать элементы. Посмотрю. Вот мой вент канал опирается на перекрытие. И снизу я вижу то, что у меня дырка для моего вент канала, отверстие для вент канала, идет именно по внутренней его грани, чтобы вент у меня остался опираться на мое перекрытие. Вроде бы ничего сложного в этом нет. Восстанавливаю исходный вид. Для тех, у кого плоская эксплуатируемая крыша, вам необходимо от вашего парапета поднять вент-канал на 500 мм. На примере того, что мы с вами делали. То есть просто от парапета поднять вентканал на 500 мм от вашего парапета на высоту. Если у вас мало ли винт каналы будут выходить из плоских ваших крыш. Что нам нужно знать еще для наших вентканалов? Это мы с вами сделали только один. Для нашей помещения кухни. Что нам нужно сделать еще? Я помню, пока сохранить проект не буду, что у меня здесь располагается одновременно еще и ванны. А здесь у меня располагается санузел на плане моего первого этажа. По факту я должен сделать такие же вент -каналы. Я могу копировать сборку. Здесь будет он за перегородкой. И рядышком с вентканалом моей э, кухни будет располагаться вентканал для моего э, помещения ванной кухни-санузла. Я мог его переместить, на самом деле, для красоты и для, красоты, для простоты в другой угол. То есть вот в этот чтобы он у меня располагался в той части моего объекта. Но так как высота у них одинаковая, разница только в откуда они должны начинаться, мне даже ничего уже корректировать не нужно, у меня будут выглядеть они да вот таким немного страшным образом, пока они у нас не объединены, у нас не сделана система вентиляции. Это только первоначальное построение, как вообще делается вентканал. По его примеру также делаются и дымоходы. В дальнейшем вы будете учиться делать инженерные сети уже делать системы отопления и вентиляции, которые должны идти в нормальном виде, сходиться в единые потоки и так далее и тому подобное. Пока это только базовые элементы. У нас на сегодня все. Вы знаете, что нужно делать и скоро будут новые, соответственно, записи. Для моих студентов еще скоро появится лекция. В ближайшие несколько дней. Всем спасибо, что были тут. Еще увидимся.